всем привет небольшая предыстория значит я такая здесь вам классная рассказываю что рассказываю расскажу чуть позже в чем проблема у меня немножечко умер мой iphone поэтому он то не записывает видео то не работает динамик но сейчас уже понятно мне потому что я записала такая а где звук что не работает точно динамик хотя я на телефон отвечаю через наушники и все слышу. Видео я записывала тоже в наушниках, но почему звук не пошел, не знаю. В общем, о чем речь? Ну, во-первых, да, о том, что у меня есть еще немножечко вот этого средства под глаза, потому что у меня дикие просто не мешки, а как это называется, темные круги под глазами, не знаю, с чем это связано. В общем, рассказываю, о чем я тут вещаю. Я твердо решила, что в сентябре месяце я еду в Корею на курсы корейского языка. Собственно, здесь у меня существует две загвоздки. Первое – это оказалось, что не так просто вообще. Ну ладно, не то чтобы оказалось, я знала, что не так просто. Хотя вот на кого не посмотришь, вроде они такие, ну я просто поехала, все классно, короче, молодец, думаю. В общем, если у тебя нет много денег, то все вообще непросто. Чтобы было просто, первое, нужны деньги, второе, из этого же вытекающее, вы можете э, что сделать, найти группы в ВКонтакте или в Инстаграме, э, а я могу, кстати, произносить это слово, интересно в общем, где-нибудь дойти группы, которые помогают с сбором документов. И вот они такие говорят, как правило, ну, как бы консультация бесплатная, сбор как бы за деньги. Стоит это где-то в районе 300 долларов. Ну, то есть это где-то 25-30 тысяч рублей. То есть чтобы просто вам помогли со всеми документами. То есть это не гарантирует то, что... Вы собрали документы, им отправили, они вам помогли, и вы такие поступили. Это просто как бы то, что вы делаете сами, вам помогают еще делать другие. И я честно скажу, я вот, вот вообще типа не нескрупулезный человек. Мне вот это тоже все не нравится, это все бюрократия. Не знаю, куда обижать и что делать. И если бы у меня были лишние 30 тысяч, то я бы естественно как бы воспользовалась их услугами. А дальше. Следующая загвоздка. Мне 28 лет. Официально Корея не имеет ограничений по возрасту, поступающих на курсы корейского языка. Но я вот так скажу. Где-то реально ну, не берут, отказывают из-за возраста. Где-то там уточняют вот эти вот всякие моменты. И вообще с чем это связано? Я так думаю. То есть у меня нет доказательства, но я такая думаю. Наверное, они не хотят, чтобы туда ехали за корейцем. Я думаю, ну зачем он? Мне, мне не нужен кореец. Я хочу выучить корейский язык до шестого ГЭПа, чтобы это было прям вообще, чтобы я знала просто до мельчайших подробностей все о корейском языке. Вот что я хочу. Но мне почему-то нужно это доказывать. Ну, в общем, возвращаемся к этой бюрократии. Значит, Фактически, сейчас я вот все просто ну, упрощу. Что мне нужно сделать? Мне нужно связаться с университетом, подать им все документы, типа отправить прям по почте, до этого документы все перевести, нотариально заверить это тысяч 15-20, отправить, дождаться у них ответа. Если они меня приняли, они мне отправляют реквизиты, я оплачиваю курс, После этого э, уже отправляем просто по E-mail, они мне отправляют инвайт приглашение и уже с этим приглашением я иду в посольство получать визу. Есть кор короче есть такой момент есть есть короче короче, но ну вы поняли, есть такой момент, что <coughs> меня могут взять в университет, но при всем при этом могут отказать в получении визы. Момент, конечно, ну как бы мало таких случаев было, насколько я знаю. Но вот вся основная проблема в том, что на ютубе, в блогах я почему-то не нашла людей, которые поступали на курсы вот в таком возрасте, то есть порог 25. Вот они все такие молодцы, я за всех очень рада. Но 28 как-то можно это сделать, <потому, потому что дальше будет все сложнее и сложнее. Вот. И по поводу того, как этим делиться, то есть я не знаю, стоит ли мне делиться этим заранее и как бы весь свой путь потихонечку показывать, рассказывать, или мне стоит уже по факту, типа, все вот это вот сделать. Не знаю, накоплено у меня 0 рублей. Вот я здесь это показываю. Ладно, не 0. У меня на самом деле накоплено, наверное, тысяч пять. <с> ну, надо же с чего-то начинать. Я посчитала, что фактически, за исключением справки о наличии 10 тысяч долларов на счету, мне нужно где-то тысяч Но это все такое не сразу. То есть мне сразу нужно будет где-то в середине июля, когда мне... Университет меня уже принял, прислали мне э, на оплату. Вот тогда мне нужно будет выложить 200 тысяч. А перед этим мне нужно будет выложить ну, 15-20 на оформление, перевод документов. И уже после этого, когда я поеду, я поеду где-то в августе, в середине августа. Ну, в общем, как получу визу, так и поеду тогда мне нужно будет чисто на билет. То есть, в принципе, это все не так сразу должно быть. И есть такая... Есть еще загвоздка в том, что в сам универ капец как сложно поступить. Во-первых, это справка 10 тысяч долларов. Ладно, как-нибудь с ним можно разобраться. Я уже плюс-минус с этим разобралась. Во-вторых, если вы взрослый человек, и вы едете от себя, а не от родителей, то вам нужно еще предоставить годовой доход. И если вы такой молодец, в принципе, работал, но э, не трудоустраивался официально, то годовой доход фактически вам взять негде. Поэтому думайте об этом заранее, пожалуйста. Всем пока, <с Porque> наверное. А, нет, еще нет, еще не пока. О, oh майгад. А, я тут еще рассказываю, что у меня так-то брейкеты, я вообще-то сняла. Классно, да? Я очень рада. Надеюсь, вы тоже очень рады. Я, в общем-то, буду держать вас в курсе. Просто реально надеюсь, что все получится. И я как-то до туда доберусь. Но я вот прям чувствую, если честно, что вот в этом году и подавать я буду на осенний семестр, это значит, что мне нужно будет... Вот у меня, я говорю, осталось 4 месяца. Потому что нужно это делать за 2-3 за месяца до самого семестра. Там с визой, с документами и так далее и тому подобное. Поэтому сейчас я коплю деньги, в апреле я начну уже бегать с документами, и в августе я уже поеду и буду учиться где-то 6 сентября, скорее всего. Вот, ну, я надеюсь, что вы останетесь со мной, поддержать меня в этом пути. Всем пока!